Всем привет, Самирова дорога. Вот я творю по названию The Escapist. Да, я возвращаю The Escapist снова. В общем, очень давно, еще где-то в 2015-м я в него играл или даже в 2014 И я его всего прошел. Поэтому мне будет его не очень интересно проходить, но я все равно пройду. Я решил в него вернуться, потому что я... Ну, я скину сразу все, твои, все свои три карты, сразу говорю, я их до сих пор делаю, поэтому потом, когда я пройду примерно там две или одну тю или одну тюрьму, я потом буду, как его, ну, скажите, а, я потом буду снимать видео, где я прохожу свои карты. Да, я примерно пройду одну-две тюрьмы, просто остальные тюрьмы, они очень сложные, но просто я их уже проходил давно, и мне, если честно, не очень интересно их проходить. Сразу говорю, у меня пиратка, не лицензия, поэтому у меня нету обновленной версии с танком, хотя я и очень хочу пройти. Вообще, второй Зискейпис выходит, я не знаю, может я его даже куплю. О, повезло. В общем, может я его и куплю или нет, но... Если, если он будет прям такой жутко дорогой, то нет. Плюс всегда все игры, когда они выходят, они стоят сначала дешевле, на них скидки делают, когда вот только игра вышла, на нее сначала скидку сделают. Потому что нам нужно эту стенку ее плакатом закрыть. Сейчас давайте посмотрим, что кто продает. Так, сразу говорю, тюрьмы у меня не особо такие легкие, даже там написано легко, но все равно. Ага, ага. Прикинь, я тоже так вот думаю. Так, что ж. В общем, я должен сделать плакат. Плакат, в принципе, не так сложно делать, но мне нужна изолента и. И журнал. Что ж, сейчас мы займемся этим. Когда я вот только от изолента, все. Когда я найду плакат, я сделаю. То есть журнал, я сделаю плакат. И только тогда начну сбегать. Что ж, я, наверное, буду делать новые тюрьмы. И скидывайте свои тюрьмы тоже. И я тут. Если найду ссылку, я скину вам свой заискипис, в котором как раз вот это можно тюрьмы делать. У меня помню, если вы на вернетесь назад в моем видеоуроке, то вы там где-то найдете. Так, мне кажется, или вам слишком громко. Музыка? Все, я сделал музыку потише, а то мне кажется, вам слишком громко, и меня не слышно из-за музыки. Что ж... В общем, хочу сказать, если вы умеете создавать тюрьмы или, ну, или вы просто хотите научиться и сделайте свою первую тюрьму, скидывайте, даже если она будет какая-то плохенькая, я все равно пройду. В принципе, мне будет интересно посмотреть, какие вы тюрьмы сможете сделать. Ну и, во-первых, просто попрохожу тюрьмы. Я, кстати, пока мы ждем за эскейпе второй, можно попроходить э, собственные уровни. Так, я не знаю, будет ли сейчас у меня сработает мой крафт. Так. Ага. Так и чуял Да, вот только мне нужно интеллект прокачать до этого. Так что давайте сейчас быстренько вот поработаем. Афилки. Так, ждем. Тюрьму можно пройти за один день. Это смотря как повезет. Просто может не повести и там, например, вилок будет очень мало Или ножей, потому что нужны только ножи и вилки Это самое главное, что здесь нужно для побега Сразу говорю, я, наверное, вернусь к видеоурокам и буду делать еще тюрьмы, хотя, скорее всего, нет, потому что у меня есть уже видеоурок и я не вижу смысла еще тогда делать. Эта заставка уже устарела на пару минут, давайте поменяем. Вот то, что надо. Ладно, пусть будет, когда мне снова надо будет работать, будет классно. Так сразу. Так, все, давайте теперь читать просто. Фу, нет, это же в интернете он читает. Теперь просто нужно прокачать знания свои, ум, потом сделать ножницы, ну это кусачки вообще, а потом самое сложное будет, это за это время все, пока у нас день идет, это найти журнал, потому что журнал довольно редкий, ну, не особо, но редковатый. Его не так легко прям везде найти. Остается только ждать, пока не что-то стиральная машинка долго стирается, на удивление. Так 40, о, да, да, да нормально Я так считаю Тьфу. Так, все, мы почти уже готовы К побегу сразу же да, Блин так. В принципе, вот это кусачки И это, как его Форма охранника, это самое главное Теперь, собственно, найти журнал и все. И мы можем делать плакаты и все. Или, в принципе, у нас 50 долларов. Давайте сейчас у кого-то поищем. У кого журнал? О. Так, нету журнала. У -у. Тоже журнала нету. Обидно. Мы просто будем спокойно галкюримщик идти. А ночью спокойно сбежим. А, нужно же еще чучело сделать, чтобы нас не спалили Сейчас вот давайте вот. Так, душ. Ладно, не надо туда идти. Все равно на меня особая угроза так не пойдет. Так, а проходите. Так, давайте. У меня еще одна вилка вроде в инвентаре есть. Ну, знаете, нужно какую-то еду с собой взять, а то потому что я просто устану много потом. Вот, я устаю сильно. Хорошо. Давайте пока возьмем еще вилку и это, мясо какое-то. Ну еду надо взять. Так, вилка. Так, у кого еда есть? Пацаны, у кого еда? Ничего себе, пацанчик тут нарядился. Так, давайте, мне и нужна еда. Там мясо. Вс, блин, всегда было почти в каждом столе. Там какой-то пончик, мясо. А сейчас куда делась? Да, отстань ты от меня. Ой. Отстань. Ой, блин, у меня сейчас большая угроза, тем более мне нужно отдохнуть. Ладно, давайте пока пойдем. Это, поедим. Так, давайте... О! О, продают что-то. Так, журнала нет, ты не нужен. И у тебя журнала нету. Обидненько. Так, ну все, мы покушали. Ладно. Давайте тогда дальше разбиваем стену. А потом ищем еду. Нужно стать примерно 4%. процента. Все, четыре процента. Все, вилка 10, все. Ну все, мы в принципе готовы к побегу, осталось только сделать чучело, с помощью которого мы замаскируемся. Типа, что не я не сбегал, вы что? А просто сюда. Все, теперь можем просто походить, поискать журнальчик. Если найдем, так будет даже лучше и быстрее. Так. Журнала я так и не могу найти, но мы будем искать его. Ну, в принципе, времени много. Так, ну самое главное мне найти одну еду хотя бы. О, кекс, точно. Это ж еда. Логан. Ну и, и кто кто смотрел Логан тот поймет. Фу. Хотя меня вообще по идее рано утром будут проверять. К сожалению еду я не нашел. А не кекс я нашел. Я забыл. А ну все это не я это хорошо. Значит все, значит сейчас можем сбегать. Так, так, так. Так ничего не забыл, ничего не забыл. мы можем сбегать о здрасте так кексик я хочу чтобы он не был вот так все По порядку так отбой ждем ждем ждем все здрасте здрасте Всё, пока, до свидания. Так, режем этот забор. Так, кусачки у нас тратится быстро, это плохо. А сколько у меня сейчас? 60. Значит они, они примерно где-то по 8 снимаются. С нет, ну оно, оно по-разному снимается, но я, я думаю, что я успею. Ну вот видите, в принципе, с этой тюрьмы очень легко сбежать. Я вот за первый день сбежал. Не надо мне хвалить. Средняя тепла. Депутация игрока. Хорошее поведение. Плохое поведение. Заняла дней Бонус, действенность. 40 тысяч. Ну. Ну это очень легкая тюрьма. Вот реально. Это очень легкая. Вот эта тюрьма посложнее, ну вот это тоже, ну, а вот это очень довольно, довольно сложное. Так, это тоже довольно сложно. Но знаете, вот я ее проходил очень легким способом. Я просто брал возле деревянтой обрабатывающихся мастерской, выкопал подъемы, и там по, -по подъему пошел, Ну, потихоньку копал каждый день. Ну что ж, мы потихоньку будем проходить игру. Ну, знаете, я, наверное, вот. Пройду первую тюрьму какую-нибудь, потом прохожу одну свою тюрьму, любую из этих, потом прохожу снова какую-то вторую тюрьму, потом снова еще мо мою тюрьму. В общем, в следующем выпуске мы пройдем одну из моих тюрьм, только я не знаю, будет ли она сложная и легкая. В общем, всем спасибо за просмотр. Ссылка, если я найду Escape у меня за вкладках я оставлю в описании и видео уроки, как делать тюрьмы и все такое я тоже оставлю в описании и ссылки на свои. Чурмы я тоже оставлю в описании. В общем, много чего оставлю в описании. Всем пока.